Зима раскрыла свой ларец Морозец ломкий, как хлебец Махровость тинья на ветках И окна в кружевных салфетках Все бриллиантами блестит Упругой снег в тиши хрустит Раскинула как крылья птица, зима колдунья снеговица. Метель придет веретено, укрыв всю землю волокно. Переливаются сосульки. Менят хрустальные висюльки и в зеркалах блестящих льдов Застыли блики синих снов, Мородец ломкий, как хлебец, Зима раскрыла свой ларец, Зима раскрыла свой ларец, Мородец ломкий, как хлебец. Коровостине на ветках, и окна в кружевных салфетках, и окна в кружевных салфетках.